Банде Гурупада Дондам Хакта Бинда Саманнитам Сри Чайтана Прафум Банде Нитан Саходитам Банча калпатору вешке па синдубе чак. Адитананг павуни бхаяшна бибью. Наму нама. Мукан каротивача лангпангун лангхет грим. Снагати паде деви саттва твоей наму нама Нараяно Садану рагто гуру бхакти жукто, бхакти дейям сада паривабагн мавиштоду хм, титас сараням, Банде ಮಾಪುರುಸುತೆ ಚರುನ ವಿದ ಯತ್ಪಾದ ಪಲ್ಲವನ ಕಚಂದಮನಿ ಚಟಾಯ ಬಿಸ್ಪುರಿ ಜೀತಗೆ ಮಪಿಗ Сиад дей тагада дхарасиба сади хи гоура бхакта Кришна чайтанна првнита нанда. Сиад дей тагада Krishna Krishna хи Hare Hare Хари Кришна Рамурах махари, аджан уламбитабжо канокахада ту сангиртаной квитаро камала якашо вишам бару дижавару жугадхармапало банде жагат прия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 Сурах сурей рванито диварупам, муктин чамуктин чадада синитам, бхаван рупе насада нарам, Ганга таранг калапам, Гоури нирантара бивуши табам Нараяно прияманангомадапарам, Брауноси пурапти вхажавишина там, Баги саджушшва дони, Лакшмиир жас шча Хари, Кришна, Хари, Кришна, Krishna Хари, Хари, Hare, Хари, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Пронам дукшя-саманам там нам ами харим парам Нама санкиртанам ясву сарва паапа панасанам Пронам дукшя харим сисила сиддханту told Год Гурсхипати Патиси Бхакти Сидханта Сарасвати Гасвамдакур Прабхупат Парамахамса Гуру сказал, что абсолютно истину невозможно уничтожить. Это, она не какая-то дешевка, что ее можно уничтожить криками, заявлениями, силой и как бы то ни было еще. Ее невозможно уничтожить. Скорее вы умрете, чем абсолютная истина. Шила Парикшит Махарадж стремился принять абсолютное прибежище у лотосных стоп Бхагавана Шри Кришны. Парикшит Махарадж был великим царем, он поверил всем миром. Тем не менее, он хотел принять прибежище у лотосных стоп Шри Кришны полностью, безостаточно. И когда, когда человек принимает прибежище, он обретает силы. Таким образом, благодаря желанию Верховного Господа, благодаря Его милости, Парикшит Махараш встретился с Шукадевой Госвами, и произошла Бхагавата Кадха. Для нас это Бхагаваткатха, которая состоялась, состоялась там, зашла из лотосных уст Шукадева Госвами. Это наше сокровище. Без этой Харикатхи, лишь благодаря ей мы живы. Мы по-настоящему удачливы что родились в человеческих телах. Завтра утром я буду говорить об этом, и вы сможете понять это глубже, понять, насколько мы удачливы, что спустя лайки рождений, в конце концов, мы приняли человеческое рождение. Человеческое рождение настолько уникально, что оно дает больше возможностей, даже чем рождение на планете полубогов, как полубог. Возможно они на райских планетах, возможно они на высших планетах, соответственно у них больше возможностей, у них много преимуществ, возможностей и наслаждаются они не подобно нам, их наслаждения более утончены. Наши наслаждения грязны. А их наслаждение утонченное, мы заняты материей. Там тоже материя, тем не менее, не такая, как здесь. Они попали туда благодаря свои, плодам своей предыдущей деятельности. Индра стал царем Рая, Варуна. У каждого свои обязанности, свои подразделения, служения. Но кто управляет ими? Кому подчиняются они? Сурья, солнце, восходит и заходит, потому что боится меня. Точно так же Луна исполняет свои обязанности из-за страха передо мной, Варуна исполняет свои обязанности, Индра исполняет свои обязанности. «Каждый делает то, что должен, благодаря страху передо мной», — говорит Господь. Тем не менее, они гордятся тем, что они делают. Они думают, что на самом деле они делают это по своей собственной силе. Прабхупат объясняет, что на самом деле их положение более чем наше положение, наше положение более выгодно, потому что они не могут совершать баджан, у них нет такой возможности, потому что они слишком самоуверенные, слишком горды и в действительности их жизнь там нестабильна, Точнее, у нас жизнь нестабильна, мы то чувствуем себя хорошо, утром хорошо, вечером уже плохо. Хотя у них там, на райских планетах все иначе. Они не стареют, они вечно зд здоровы и пьют амриту. Но Прабхупад говорит вновь и вновь. И даже в Бхагава там есть подтверждение тому, что полубоги молятся Верховному Господу о возможности родиться на земной планете, в Бхарате в Индии как люди в человеческой форме. Они молятся. Если мы сделали что-то хорошее, пожалуйста, пусть в следующем рождении мы, в следующее рождение мы примем в Индии, на Баре-Таварше. Дурлабха указывает... Слово «дурлабха» означает «редко». Но «су-дурлабха» это крайне, чрезвычайно редкое явление. Прохопад вновь и вновь говорит о том, что человеческое рождение не для наслаждений, как мы привыкли думать не для того, чтобы поклоняться полубогам, а потом получать, наслаждаться плодами от этого поклонения, нет, лишь для совершения абсолютного баджана. И несмотря на то, что полубоги обладают большими, чем мы, возможностями, известны 18 видов ситх, которые присущи полубогам. Они могут снизить до наших планет за секунды. Если Индра захочет оказаться здесь, ему потребуется секунда, доля секунды. Но мы на это не способны. Если вы оскорбляете Индра, он услышит со своих райских планет. Также он может видеть все и может войти во что угодно. Принять крошечную форму. А если вы стремитесь обрести йога ситхи и совершаете какие-то аскезы ради этого, вы можете добьетесь но их, но не добьетесь бхакти. Я вам рассказывал уже, что один человек отправился в Гималайя и совершал там серьезные аскезы. А потом он сказал, «Ты знаешь, чего я достиг? Дости... Я обрел йога ситхи. Че... Что за йога ситхи? «Я могу ходить по воде». А ему собеседник говорит, «Да я две рупии заплачу, и меня перевезут на лодке». Ты ц... Ц... столько времени затратил на это умение, которое стоит всего две рупии. Каков смысл?» Поэтому не нужно совершать баджан ради обретения ситх. Если вы будете делать это, вы не обретете бхакти. Здесь мы потеем, а там полубоги не склонны к этому. У них вообще совершенно никаких проблем вызванных телом нет. У них есть все, что они хотят. Но, как правило, мы видим, что те, кто живет в роскоши, не совершают баджан. Я молю Бхагавана, чтобы он устроил так, чтобы я ввел очень простой образ жизни, чтобы у меня не было излишеств. Как правило, богатые люди не считают нужным совершать харибаджан. Я говорю вам, что если у вас... Какое-то, казалось бы, с материальной точки зрения, невыгодное положение, это Ваше благословение. Вчера я рассказывал о Триданда Саньясе. Триданда Саньясе, которого все оскорбляли, когда его семья отвернулась от него, он осознал, что Сейчас Господь поместил меня в такую ситуацию, когда я вынужден совершать Харибаджан, и Он воспринял ее как благословение Бхагавана. Прабхупад говорит, что деньги, богатство не позволят совершать вам Харибаджан. Для того, чтобы его совершать, необходимо испытывать нишкинчанабхаву. Если вы полагаетесь на свои сбережения в банке, полагаетесь на родственников, кого бы то ни было еще, лишь когда у вас не будет ничего, вы сможете молиться Господу, по-настоящему взывать к Нему. У полубогов, то есть полубоги могут перемещаться с, со скоростью мысли. Им не нужен ни бензин, ни транспортные средства. У них есть какие-то колесницы, которые передвигаются по воздуху. Но несмотря на все это, Прохупат говорит, что они не могут совершать Харибаджан. Я сейчас не говорю, что они против Бхагавана. Нет, все полубоги, как правило, благосклонны относятся к Бхагавану. Иногда у Индры появляется, взрастает ложное эго, как в лиле с Кришной, когда Кришна держал Говардхан на мизинце. В той лиле Индра... Бросил вызов Богована, он специально сделал так, что Браджаваси столкнулись с проблемами, потому что он не осознавал, кто есть он, а кто перед ним, что перед ним Верховный Господь. Несмотря на то, что у Идры нет абсолютно никаких гарантий, что в следующей жизни он родится вновь, примет подобное рождение, он может родиться на... здесь, среди нас, где бы то ни было еще. Потому что следующий царь райских планет это Бали Махарадж. Выборы уже прошли. То есть Индре совершенно нечем гордиться, тем не менее, порой его эго заставляет его потерять рассудок. Здесь мы живем 70-80 лет в среднем, а там они живут несравненно больше. Один наш год приравнивается к одному дню. Я никогда не хотел отправиться в рай. Никакого желания у меня нет. Что мне там делать? Итак, проход объясняет, что человеческое рождение Хорошо, потому что мы осознаем, насколько бренна наша жизнь. Она может оборваться в любой момент. Мы не вечны, мы слабы. Так же, как маленький ребенок, который во всем полагается на свою мать. Он зависим от нее. Если мать прогонит, выбросит ребенка, ребенок умрет. Единственная его поддержка, опора — это мать. Если мать выбросит своего ребенка, кто будет заботиться о нем, кто будет кормить его? То есть для ребенка единственная поддержка ⁇ это мать. Точно так же мы, для нас единственная поддержка ⁇ это наша гуру варга, наш духовный учитель. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна. Нама санкерт на богавана может уничтожить все неблагоприятное, всю грязь, все грехи. Парикшит Махарадж задает вопрос, какой баджан необходимо совершать. Шукадев Госвами отвечает ему, Нама санкиртан». Только лишь Нама санкиртану». Потому что муни, Риши и все шастры, заключает, что нама превыше всего, особенно для века Кали. Нама санкиртана, парикрама — это лучшие процессы, лучшие способы совершения баджана Наш Парампаджипад Мадова Гасвай Махарадж на картику устраивал санкиртану по утрам. У нас Харикатха, мы не можем это делать, но в то время они выходили с караталами и совершали санкиртану. Потому что обычные люди не знают о Боговане, но, видя, как саду совершают санкиртану, они хотя бы обретают возможность услышать. Каждое утро они выходили из храма и ходили по улицам с каратанами, мридангами. Точно так же делал Махапрабху. Как, как будильник, когда, когда будильник, у вас по утрам будет будильник. И точно так же. Гуру Вашнавы, как будильник, идут с и тем самым призывая каждого проснуться. Проснитесь. Что вы делаете? Проснитесь. Бхактион Такор написал киртан, утренний. Замечательный киртан. Сколько еще ты будешь спать на коленях Майя Деви? Просыпайся. Дживджага, Дживджага. Замечательный киртан, который написал Бхактинута Кур. Утром Нитянанда и Гауранга открывают здесь, в Гадруме рынок, где великие махаджаны распространяют святое имя, цена которому не деньги, а шрадха. Мой ответ таков на, на, на твой вопрос, как, как, какой баджи нужно совершать. Я не говорю, это, это для материалистов, которые хотят наслаждаться. Они могут делать, что они хотят. То есть им неинтересно, неинтересно то, о чем я говорю. Бхагаван всегда хочет Бхагаван, помогая нам. Бхагаван всячески пытается вовлечь, то есть помочь нам, но Майя не, помогает, не, не позволяет нам выйти из-под ее влияния. Если ты хочешь стать бесстрашным, необходимо совершать Харибаджан. Харинаму, Санкиртану, Парикраму под руководством Вашнавов. Об этом я могу рассказать пару случаев, чтобы вы поняли, насколько эффективен, эффективно, каково влияние от трансцендентного звука. Из-за аппарата, если человек совершает апаратхи, он не может почувствовать этого, потому что сознание понижается. Но если нет анарт, тогда за одну харикатху можно достичь успеха. Так вот история. Один богатый человек хотел оставить семейную жизнь. Он хотел на, на какое-то время уйти из дома, потому что его не устраивало то, что дома. Ему казалось, что дома одна неблагоприятная среда. И он пошел в паломничество, никому ничего не сказал. Дошел до Варанаси, там храм Каши Вишванадха, Там в Варанасе он нашел, увидел саду, который рассказывал Бхагавата Катху. Неправильно думать, что в Варанасе одни лишь Майвади. Нет, там также были Вайшнавы, есть Вашнавы. Как, к примеру, наш, наш Бон Госвами Махарадж, Бон Госвами Хорошо, он долгие годы провел там. Изучал веды, поклонялся Каши Вишванатху. С, кророй, с крором со 108 э, листочками Бела. Который в особенности любит Шивджи. То есть неправильно думать, что в Аранасе нет вайшнава. Тем не менее, это. Место Майвади, там преобладает Майвади. Этот человек увидел, как возвышенный саду рассказывает Харикатху, а вокруг него сидят и слушают люди. Там уже были приготовлены просад, натянут пандал, и он решил остаться. Харикатха началась первый день Харикатхи, и он слушал прославление Бхагаватам. То есть еще даже не начали рассказывать Бхагаватам, только прославление. У него было больное сердце из-за того, что происходило в его доме. То есть он просто убежал из этого дома, от материальной жизни. А теперь он слушал Харикатху. И между... в процессе лекции Саду произнес вот эту шлоку. Нет счастья ни у Индры, ни у полубогов. Не знает счастья ни Индра, ни, ни полубоги. Счастье есть только у Садо. В говорится о бесполезности самсары, что все, что есть в этом мире, бесполезно. Весь материальный мир не имеет никакого значения. Все, что вы тут делаете, тратите свою энергию и теряете последнее, что есть. Потому что как только мы соприкасаемся с камой, мы лишаемся духовного знания. Образуется дыра, куда выходит все благоприятное, что у нас есть. То есть все результаты баджина уходят. Мы задумаемся, почему мы чувствуем себя опустошенными. Все за камы. Поэтому совершенно точно, что в этом мире нет ничего полезного. Как гипнотизер изменяет сознание людей, также и майя заставляет нас делать то, что мы не стали бы делать. В этом мире царит черная магия. Самсара ничто иное, как черная магия. Тем не менее, если вы совершаете баджан, в любой жизни, в любом рождении вы можете владеть материей. Вы можете обладать материей. Даже у собак есть доступ к материи. Собаки живут лучше, чем люди. Я знаю собак, которые живут лучше, чем я. В Алипуре живет один богатый человек, директор медицинской компании. У него миллионы долларов. Часто посещал Англию развлекался там. Так вот у него в доме жило семь собак разных пород, иностранных пород, и для каждой для для каждой собаки своя комната приспособлена специально для этой собаки, в соответствии с, ее, с тем, что ей нравится. Кормили их в соответствии с тем, что также им нравилось. То есть у них у каждой был тренер, и доктор кормил в соответствии с предписаниями. Они получали все, и молоко, и мясо. Их тела умощали особыми средствами и омывали их. Так вот, всем этих собак жили гораздо лучше, чем я живу. Даже собаки могут наслаждаться так, как, так же, как мы. Как я уже рассказывала, одна натренированная собака, то есть, которая то есть собака может зарабатывать больше денег, чем, кто бы то ни был еще, чем человек. Мы ценим сознание, если вы... То есть возраст не играет большой роли. Мы Оцениваем людей по уровню их по сознания. Именно поэтому, когда Шукадева Госвами пришел в собрание Риши, который, которым было уже больше тысяч лет, они встали в почтение при входе Шукадева Госвами. А Шукадеву Гасвами на тот момент было всего 16 лет. Почему так произошло? Потому что сознание Шукадева превосходило их сознание. В этих строках говорится, что дневно и ночно люди горят в огне, муж с женой ссорятся, ругаются, отец с сыном ссорится, соседи ругаются. Из Италии вот вопрос поступил, что Махарадж просто помогите, нам тут соседи мешают, ссорятся соседи. Так раздоры повсюду невозможно здесь по-настоящему наслаждаться. Повсюду царит черная магия. Майя Деви насылает на нас иллюзию, и мы думаем, о, как здорово можно жить в семейной жизни. А когда мы вступаем в нее, мы понимаем, что. Это были иллюзии. Итак, все, все находятся под влиянием Майя. Все следуют Майе. Так вот, этот человек услышал вышепроцитированный стих и принял твердое решение, я больше никогда не вернусь домой. Кто отец, а кто сын? Говорится в ней, кто мать, а кто сын? Все это просто иллюзия. Да даже на райских планетах сам царь рая несчастлив, нельзя назвать его счастливым. Хотя он властелин всего мира. У него полно беспокойств, переживаний. Почему же саду? Вечно счастлив. Как это возможно? Постоянно. Никогда он не страдает. потому что он не зависит от материального мира. Единственное, от чего он зависит, это Бхагаван. Итак, Вриндаван Дхамма Парикрама. Вчера мы говорили о Радхарамане, о банке Бихари. Сегодня мы должны поговорить о Радхавалапхе. Думаю, что вы не видели это божество, потому что Валлабха Сампрадая несколько уклонилась или отличается от Гаудиа -сампрадая. Сампрадая. считает, что они отдельные от Гаудиа Сампрадая. Тем не менее, они когда-нибудь будут вынуждены признаться, что тот гуру, их гуру, который основал Балабхас является учеником Прабадананда Сарасвати. Но сейчас они не согласны с этим. Его основателя зовут Хари Вамш, Хари -Вамш. он замечательный саду. И он ученик Прабдананда Сарасвати. То есть он духовный брат Гапала Баты Госвами. Но в нынешнее время последователи этой Сампрадаи утверждают, что они не имеют никакой связи с этим садом. В связи с этим существует одна история. Очень больно, что Валуха Сампрадая сейчас так отдалилась, уклонилась от Гаудиа Сампрадая. Это моя причина. Я не хочу говорить о ней, потому что вы неправильно можете понять ее. Наш Прабханан Сарасвати пад был очень строг. Вамджи сделал что-то, что что не разрешал делать его Гурудев. Он разгневался и сказал, уходи. Он не сказал, что ты больше не мой ученик, он просто попросил его уйти. На день Никадыша он сделал что-то, что не позволял делать Гурадев. Гурудев разгневался и прогнал его. Тем не менее, он замечательный саду. То есть все, что он сделал, это лила, лила Гуру Вашнав. Почему не делают то или иное действие, нам не понять. Итак, он ушел во Вриндаван, в то время там был лес, и совершал баджан, ходя от места к месту. Но однажды он обнаружил божество Радхавалапхе в Нидуване. Прекрасное божество с лотосными глазами. И с момента нахождения Божества он начал служить Ему. В конце концов, возвели храм, но значительно позже. Но что удивительно, почему Балабасам Прадая не использует Туласи в подношении Бхоги? В то время как Сказано, что Бхагаван ничего не принимает без Туласи. Конечно, я не говорю о браджавасе. Браджаваси просто берут чапати, только приготовили, и прямо из рук, вот со мной так было. Я прихожу к, в дом Браджаваси, они только сделали Чапати и бросают Кришне «вкушай, Кришна, вкушай», а потом давали мне. То есть у них такое любовное, близ, близкие отношения с Кришной, что они могут это делать, мы не должны этого имитировать. В нандограме, когда… Вы сами можете увидеть, как Чапати Ладу снимает с алтаря и бросает божество Нандишвара. Они даже не на каких-то красивых подносах ему говорят, а просто бросают ему. И между тем прибегает огромная крыса или мышь, которая съедается. И предные тоже потом берут бесплатно, забирают. Так вот это поразительно, почему они так уклонились от Гауди Я не знаю причины этого. Даже в Бхога Киртане сказано, что без Туласи Бхагаван не принимает ничего. Не знаю, в чем дело, почему они не используют Тулася для предложения. Еще одна особенность, что удивительно, они спорят с Гаудья Сэмпрадая безосновательно. Они утверждают, что Радараса Суданитхи была написана их гуру Харивамши. Но Радараса Суданитхи была написана Прабханатас Расвати, весь мир знает об этом. Но они с этим не согласны. Говорят, что написал наше Чарья. Всего пять лет назад один брамачарь из нашего Мадха на им летали, и меня там не было, он сидел, рассказывал Харикатху. Раньше часто посещал это место, сейчас нет времени на это. Так вот, этот Брамачари посреди дня... Это был день явления для ухода Прабхандана Сарасвати. В общем, он прославлял Прабхандана Сарасвати пада. Кто-то записал, записал на аудио, и потом дали послушать вот представителям вот этих... вот этим... вот этой сампродай, представитель этой И, в конце концов, они пришли с разборками, и не совсем понятно, то ли драка завязалась, no, no, no полиция question. пришла, даже. завели дело, то есть, чтобы убедиться, кто написал книгу, нужно прибегнуть к помощи эксперта, который может проверить стиль языка. То есть стиль Прабхананды Сарасвати был абсолютно отличным от других писателей его нельзя ни с кем сравнить. Поэтому очевидно, что все книги про Бхаданда Чан -Чан -Чан -Чан Чандрамрита и, к нему, сравните с другими книгами про Бхаданда Сарасвати, и вы убедитесь, что это один автор один автор написал эти книги, помимо всего это Сампрадая утверждает, представители это Сампрадая утверждают, что когда Хари Вамшиджи было всего Шесть лет от утраду он <laughs> и написал I'm эту I'm книгу с Радараса с Суданитхи. Но это же смешно, как такое возможно. И сейчас, сейчас very споры very идут к. Кто-то утверждает, что. Один no ачарья, то есть один знаменитый ачарья, который пропел по всему миру, и утверждает одни утверждают, что он сакхьяраси, другой утверждает, что он сакхирас. Мадхура Раса Бхакта. То есть, вот эти люди, они сражаются, чтобы понять, I mean, в какой же он расе. Но какое вам дело до этого? На каком If уровне вы находитесь, чтобы the обсуждать такие the the возвышенные the вопросы, которые касаются ваших духовных очлей? Вы не можете следовать Сиданта Вичару, не можете защитить его, а занимаетесь только спорами друг с другом. Зачем бы Вам не защищать Сиданту Гаудья К чему все эти споры, эти, эта борьба за такие не Когда Я забыл вам сказать, что когда обнаружили божество Гавинды. Радхарани с ним не было. Радхарани появилась потом, из Арисы ее привезли. Во сне она пришла царю и сказала, ты по пошли меня в Джайпур, мой Прананат Гавинда проявился там. Так когда Гавинду обнаружили, он был один. Ну, конечно же, Гавинда один быть не может. Радхарани всегда с ним, просто в непроявленной форме. Точно так же Радхавалабху нашли одного, и Радхараман с внешней точки зрения один, тем не менее он не может быть одним. Он не может быть один. Они сделали Радхарамана, они сделали какой-то прототип Радхарани. То есть это не само божество, а какая-то вещь, то есть какой-то атрибут, указывающий на Радхарани. Итак, несмотря на то, что Валбачарья в, в нынешнее время заявляет, что они не имеют никакого отношения к Гауде Сампрадае, основатель этой Сампрадае, Прагаданда Сарасаватипад, теперь поговорим о Гапешру Махадеви. Гапешура... Его никто не устанавливал. Ему поклонялись гопи. Гопи yeah. поклонялись Ему с молоком, водой. Мы не знаем, как он проявился, это By было way, в два пара-йогу. А может быть и раньше. Но в Шастрах есть свидетельство тому, что Гапешвар находится около Расастхалия во Вриндаване, где проходит Шарадапурнима. Сейчас была Васанта Пурнима. А, простите. Сейчас только что прошла Шарада Пурнима. И танец Раса проходит в, в эту ночь на берегу Ямоне, А следующий Авасанта Раса на Гавардхане. То есть место танца Раса меняется в соответствии с видами Пурним. Так вот, Гопишар Махадев около Расастхали. И так и есть, мы знаем, что храм Гопишар Махадева находится там. Так, Гопишар Махадев Хотел принять участие в Расалиле, но это запрещено, потому что без позволения Гопи никто не может войти и принять участие. Никто не позволил ему, но он пошел. Они Гопи заругали его. Куда ты с бородатой? Но он хотел войти. Он молил Кришну. Кришна говорил, ну как тебе такому тебе, тебе надо превра... принять облик гопи. В конце концов, он принял мовение в Манусароваре, когда вышел, он, он уже был в образе гопи, не осталось ни бороды, никаких мужских признаков. А жена. Шанкар Бхагавана Парвати украсила его искусно, украсила с укра, надела на него сари, нарядила в саре, надела, надела сережки и разрешили ему войти. На самом деле никому не позволено заходить в Расалилу. но по благословению Кришны его пустили. Если ночью пойдете к Гопешвару, не ночью, а по постоянно у него меняют одежду. Каждый день новые украшения, новые одежды, но они только ночью. Все, вечером в семь, в семь когда прекращают лить, возливать воду на него, постоянно люди приходят, воду поливают, а вечером прекращают, уже не, не позволяют больше лить воду, моют весь храм и украшают его. Закрывают дверь, проводят аритию, закрывают дверь, и он такой украшенный остается на ночь. То есть никто не знает, когда он появился. У нас нет свидетельства этому. Рупа Санатана. Все ходили к Гопешармахадеву и возливали на него воду. Даже когда Санатна был в преклонном возрасте, он проделывал огромное расстояние, чтобы прийти к Гапешвару Махадеву от Радда Мадену храма до Гапешвара каждый день, чтобы возить на него воду. А Гапешвар Махадев не мог вынести этого. Он говорил, "Ты уже достаточно, не, не нужно больше приходить. Ты столько усилий тратишь, чтобы приди сюда. Но с вами все равно приходил, потому что он Гопия. Как он мог перестать поклоняться Гапешвару? И он не слушал Шевджа и все равно приходил. Он шел через густые через лесные дебри. Гапеш Махадев сказал в конце концов, пожалуйста, больше не приходи, так, не ходи так далеко. Я появлюсь, я проявлюсь около твоего дома. Так появился Бхангханди Махадев. И Санат Нагасвами uh -huh. уже поклонялся ему. Это было this близко к Gopisar его Бхаджин Гопешвар на самом деле, это наш Адвайта Гасай, но никто об этом не знает. Он сам Садашива. Когда я там, когда я жил в Дауджи-мандире, я каждый день посещал его. Во Вариндаване множество божеств. К примеру, Катьяни. Mm -hmm. Катьяни, Катьяни, Катьяни, Катаяни — это сама Йога-майя. Катаяни поклонялись Гопи, но без Радхарани. Гопи хотели получить Кришну в мужья, поэтому они приняли обед, поклоняться Катаяни на протяжении месяца. Это месяц, когда не холодно и не жарко. Уже холодно, но не пронзающий холод еще. И маленькие девочки 4-5 лет от рода собирались вместе и пели о Кришне, шли на Ямуну. На берегу лепили божество Катаяни и ежедневно предлагали ей цветы, гирлянды. При этом они повторяли одну особую мантру. Она написана в Бхагаватам. Катаяни Махамаи. <связать в суттам -деви> С этой мантрой они поклонялись ей. О, Мать, если Ты будешь довольна нашими нашим поклонениями Тебе, мы обретем лотосные стопы Кришны. И в конце концов, Кришна явился, чтобы благословить их. То есть их хоть я не врата — это не дургапуджа, обыч, не обычный дургапуджа. Это сам Кришна подтверждает. Их врата для меня, а кат, Катяни это внутренняя энергия Кришны. То есть они каждый день это делали, При, принимали амавения, лепили эм, божество Катяни. И в конце концов Кришна исполнил желание и явился на вершине дерева. Глупцы грязно истолковывают эту лилу, но... это пишут те, у кого в сердце кама. То есть если внутри кама, то естественным образом вы будете так объяснять, грязным образом объяснять подобные лилы. Но если почитаете комментарии, возможно, пять лет назад я писал, там есть детальное обсуждение, объяснение, так, чтобы, что ни у кого не остается возможности как-то неправильно понять Расалилу. Итак, в конце концов, Кришна проявился, на сидя на Кадамбовом дереве, то есть он спрятал одежды гопи. Гопи стали искать одежды, где, где, кто взял, кто забрал, заплакали. А потом они обнаружили, что там Кришна с их одеждами. И начали просить его, вернее одежды, холодно. А Кришна смеялся и не отдавал. Пока вы полностью и даже больше, чем полностью не, отдадите, не вручите Кришне свою жизнь, вы не встретитесь с Кришной. Только когда вы абсолютно вручите все, что всего себя, вы встретитесь с ним. Не частично, как можно отдать себя что-то отдать по богам Кришна хочет вс, вс, всего вас. вас. Божество катаяния полностью из золота. Или золотое просто. Поклоны надо предлагать правой стороной этому божеству. Если неправильно, если напрямую или левой стороной, то бесполезны такие поклоны. И существует правила, где, как и кому нужно предлагать поклоны. Допустим, Шанкара Бхагавану как кланяться? Особым образом. Когда Деви Майя одна, как предлагать поклон? Тоже so, особый, особым образом. Like Вишну татве нужно кланяться левой стороной. Гори Шангкару правой стороной. А если if одна, from right but if you, if is alone, если Шанкар что Девима но… потому что один – все зависит от. Тому, как вы поклоняетесь? Если прямо кланяетесь, то это как поклон гуру. То есть гуру необходимо поклониться напрямую, ни левой, ни правой стороной. Если Шанкар один, то я могу предложить ему поклоны напрямую, воспринимая его как гуру. Когда он с Деви, мне нужно кланяться правой стороной. Так сказано в шастрах. В противном случае, если вы не следуете наставлениям шастер, поклоны будут бесполезны. Также нельзя кланяться молча. Нужно произносить пранама-мантру.